Ой, это не та заставка, Начнем сначала. Подгон от подписчиков. Привет! Тут должен быть поворот стула, но его нет, потому что расстояние между кроватью и столом этого сделать мне не позволяет. Но тем не менее, ты попал в прошлое. А конкретнее мы сейчас перемотаем кассету на 6 лет назад, чтобы ты понимал, что сегодня будет происходить. А сегодня я хочу вернуть 2015 год. Чувак с ником 4 4 kmmr В любом случае, спасибо за такой подгон. Здесь очень много дорогих вещей. То есть, даже вот и Морталочка есть. Такая тема есть. Спасибо еще раз за такой подгон из Дотки. С ником SoundManagerCashJackpot. Uh, спасибо тебе за uh, Дотку, за вещи из Дотки, за карточки и за вещи из КС. Здесь, на самом деле, куча-куча вещей. Да, это рубрика «Подгон от подписчиков». Та рубрика, которая дала реально пинок. Просто пнула под жопу мой канал. На начальных этапах Я решил вернуть эту рубрику на канал Опираясь на те видеоролики Где я просил у ютуберов скидывать скины И они мне их отправляют Идея та же Я получаю трейды, принимаю, показываю, что отправляют человеку Это интересно? Я думаю тебе это зайдет Сегодня будет не так много трейдов Их реально будет немного, чтобы ты понимал Своеобразная демка Или бета-версия, называй как хочешь серии роликов, которые теперь будут выходить на моем канале. Именно видосы подгон от подписчиков. Ссылочка, кстати, кто хочет поучаствовать на мой стимтрейд, будет находиться в описании. Можете отправлять все, что угодно. Ну, в ролик вы попадете. Эти ролики я буду записывать каждую, и надеюсь, эта история вам зайдет. Сейчас мы уже перейдем к трейдам, но вот это объявление не пропускайте ни в коем разе. На моем канале вы можете оформить спонсорку. Я, кстати, никогда ее не рекламировал, но у меня появилась идея. СТОНКС! Через 2, а то полторы недели я буду делать прокачку инвентаря подписчика на дропе. Но это будет происходить вообще не в стандартном режиме, это будет что-то новенькое. Участников я буду выбирать из спонсоров моего канала. Можете оформить спонсорку, мне будет приятно, вы поучаствуете в рубрике прокачка инвентаря подписчика. Если будет много народу, не могу обещать, что участвовать будут все. Но это будет нестандартная прокачка, это будет интересно. Это будет на дропе, где у меня стоит подкрутка. Поэтому оформляйте спонсорку и только из спонсоров буду выбирать. Тем более там будет меньше народу, чем в комментариях или в ВК Ну и тот, кто хочет, он реально поучаствует Ну а мы уже наконец-то переходим к трейдам Сейчас будет интересно, поехали! Подгон от подписчиков Как я и говорил, напомню, что трейдов сегодня будет немного Потому что не так много народу скинули мне трейды Л, логика Но тем не менее, первый трейд от человека Soul -Nig Night. Хе Ху. А он скинул мне ширпчик. Ну, тут есть из интересного АВП капиллярю после полевых испытаний. Огромное спасибо. Давай чекнем инвентарь. У него, кстати, лежит М-ка Нуар и МК ка Механопушка, закаленная в боях с двумя наклеечками. Спасибо за этот подгон огромное. Кстати, So Night, я тебя поздравляю. Ты открываешь эту рубрику. Хотя я ее открыл плотком пот несколько видосов назад, когда поздравил меня. С из... Днюхай, да мне 21, я играю в компьютерные игры. А, и он, наверное, все-таки открыл эту рубрику, потому что ссылаясь на его трейд, я решил опять возобновить историю. Спасибо, плод компот. привет, он один из 100 донатеров скидывал нереально очень крутые арканы в доте. Скины с кс какие-то. Я тебя помню, спасибо, привет. А, следующий трейд. Люблю Даяну. Привет, Стас, надеюсь ты это увидишь. Я твой олд жду, когда ты снова стрельни. Желаю удачи. Надеюсь, попаду в ролик. Люблю Даяну. Мне от моей люблю будет детство. Ну, ничего страшного, люблю Даяну. Спасибо тебе. Ты, конечно, попадешь в ролик. Я думаю, эта рубрика стрельнет. Реально, поддержите лайком. Она должна просто вот акции канала человек после данного ролика чтобы вы понимали это будет вот так ну вот просто вот Потому что реально поддержите рубрику она она топовая она сдала старт моему каналу и мы будем делать контент Фу. Короче, люблю Даяну, я принимаю твой трейд, спасибо, надеюсь, реально этот ролик стрельнет, все зависит от тебя, не поленись, поставь лайк под этот ролик, это будет очень важно и полезно для развития канала, нам нужны лайки, инвестиции в виде лайков, и наши акции вырастут, пожалуйста, поставь и найдешь завтра под подушкой своей iPhone 559, реально, поставь лайк, я подожду. Не, просто сейчас ждем одного человека, который поставит лайк, ждем, вижу же, что ты его не поставил, ждем, не продолжи ролик. Подпишись на канал, впервые, конечно, поставь лайк, ждем, я не, не пойду. Вижу, поставил, все, идем дальше. Я по-любому есть тот человек, который не поставил. Ладно, все на твоей совесть, идем дальше. Следующий трейд, это самый топовый, кстати, трейд на сегодня. Рубрика «Подарок от подписчикам. что Что-то тут не так, подарок от подписчиков. И это, конечно, рубрика «Подгон от подписчиков», да. «Привет, покажи мой инвентарь, если не сложно». Не сложно, сейчас покажем, ну и сам посмотри, я сполирну, я видел там... Очень прикольный инвентарь. А Дек Ре... Найт. Запикай это слово. его Нет рекламе на ютубе. А, огромное спасибо. На самом деле это реально очень крутой трейд. Мак 10. Тайное качество. Скин тайного качества. Мне человек скинул закаленный в боях. Но это реально очень крутой трейд. Достойно. Спасибо тебе. Огромное ДК. Найт и слово, которое запрещено говорить на моем канале. Спасибо тебе огромное. Реально вот это крутой подгон. А, инвентарь. Инвентарь я вот так сделаю. Так, он вот два скина своих выделил. А, ночной Ужас после полевых испытаний Калаш, тут есть интересное Было, по крайней мере, стоп, но у него были реально Ножи, нет, я видел у него в инвентаре ножи Подожди, где они делись, а, все, вот вот У него новые скины, так, первый скин Дигл поток информации, поношенный Но там где-то были ножи, там были ножи Вы меня сейчас, во, нож, нож, нож Короче, поехали, охотничий нож Мраморный градиент прямо с завода Это круто, это реально, круто, кстати Наклейки какие-то, которые я даже не видел, первый раз Вижу, выпал из CSGO, вообще просто выпало. что это за наклейки, я так понимаю, что скейт выпал, потому что тут у него кейсы, кейсы, кейсы и резко нож. Мне кажется, что с кейса. Калаш императрица поношеный, но этого мы видели на панде скинс много. Лишь бы мне монетку за это слово не отключили. Вот это интересно! Мотоциклетные перчатки, кровяное давление немного поношено. Я загуглю сколько они стоят. Короче, на ТМе последняя продажа была за 32 тысячи рублей. Перчатки реально достойные. Дальше из интересного кровавый спорт немного поношенный, графит немного поношенный, а вапка у меня кстати, такая жесть на районе 1011, наверное, стоит. Ой! Мак 10 который он не подарил. Спасибо тебе! на night. А, АВП-бах, кстати, немного поношенный, с интересными наклейками, они офигенные сюда, честно говоря, идут. Ну, то есть, человек играет в CSGO определенно, по скинам видно, я думаю, Он, только ютуберы могут не играть и снимать кейсы Адское пламя, 106 убийства трека прямо с завода. А, дальше, резной графит, подожди, а, ancient, а это армейское качество, я думаю, что-то крутое. Я не, я выпал из реальной CSGO, сколько она стоит? Я загуглю от 4.72 рублей до почти 6 тысяч. Я не знаю, сколько она стоит, напиши в комменты, реально, по-моему, крутая тема. А, водяной, кстати. Дух воды. Раньше был водяной. Предатель Юз поношенный, но вот он... Он достойный скин. А, он дешевый, по-моему. <coughs> Ладно. Хранилище, секрет. Я не знаю, что у него в этом хранилище, но я думаю, тоже какие-то крутые скины. В общем, показал. Огромное тебе спасибо за трейд. Трейд реально годный. Ну, то есть та, скин тайного качества подарить не ожидал, в принципе, что кто-то что-то подобное отправит. Огромное спасибо. А, Деканайт, идем дальше. Мистер Плей. Мистер Плей подогнал без сообщения, но тоже. Ширп, мы это тоже все примем. Огромное спасибо тебе, мистер mis Плей, за принятие участия, так сказать, в рубрике. Я, кстати, инвентарь забыл чекнуть. Но... Чекнем ради приличия. У него не так много скинов, но он скинул мне. Вот это да. Блин, Мистер Плейс, спасибо. То есть, ну, когда у человека не так много скинов в инвентаре и что-то кидает, это приятно на самом деле. А дальше. Дэнил бани Хоп. бани Хоп, привет тебе. Огромное спасибо за трейд. А, здесь у нас из Payday 2 скин, и скины с Доты. Спасибо огромное. Блин, ребят, спасибо, что принимаете участие в ролике. Реально очень приятно. А, камбобка. Тоже трейд отправил. Я забыл инвентаре чекать. Надо инвентарей обязательно смотреть. Так, а здесь почему-то не показывается. Он мне все свои скины отправил. Комбобка, спасибо огромное. Ну, тут из интересного, кстати, а, дикая моль с наклейками. А, дальше. Ну, дикая моль, я так понимаю, самое крутое. А, армейка. Нистовые даеми. Ну, короче, ты понял, что я объясняю. И тот самый контейнер немного поношенный. Огромное тебе спасибо, э -э, комбобка. Спасибо большое. Давай на банихоп сначала зайдем, инвентарь чекнем. Ой, никакой профиль. Меня надеюсь, из за это не забанят. Так, ну у него наклейки. Кстати, калашек есть интересный. Угу. Дальше наклеечки, наклеечки, стикеры, стикеры, стикеры. Ну, инвентарь, главное показать. А прикинь, у кого-то найдем Драгонлор прямо из завода. Вот это будет, да. Банихоп, еще раз спасибо. Кстати, профиль красивый человек. Э -э, ехаем дальше. Блин, опять дота 2. Опять двадцать э, дота. Два? Да, чушку отнесу. Запорожец. Спасибо огромное. Запорожец фейл. Ну, я так понимаю, это сайт. Спасибо за Дота скин И дальше пошли наклеечки. Мои любимые наклейки, которые я не продаю. За наклейки отдельное спасибо, пацаны. 3К часов 30 фпс. Спасибо огромное тебе за стикер. Вот за стикер реально отдельный респектус, потому что ну, это тема, которая реально остается навсегда. Человек с прошедшим и удачки в новых видео написал человек с ником uh, Psycho Kids. Спасибо огромное. Но тут на самом деле куча-куча скинов на антимага однообразных. Будем бегать с раз, два, три, 4, пять, шесть, семь, восемь, девять. А девять мечей возьму в руки антимага и побегу. Дальше не мерзне Triple Z. Какие слова, знаю, предлагает мне. Не предлагает, а дарит. Запечатанные графики и сувенирный МАГ-7. Флотский блеск, закаленная в боях. Спасибо тебе огромное, Triple Z. Реально, спасибо. Хочу вам спасибо, ребят, всем сегодня сказать за трейды. Мы открыли рубрику подгон от подписчиков. Ждите новых роликов каждую неделю. ссылочку на трейд в описании, будет кому интересно. По итогу, рубль стоит сувенирный, наклеечка стоит 0.69, SG 62 рубля, кстати! И MAC 10 588 рублей, плюс скин 134. АВП-капилляры 12, кейсики, по-моему, кейсик мне тоже вроде подогнали, 4 рубля. 57, 7 рублей, SCAR 8 рублей. Ну, ребят, огромное спасибо, я думаю, под этот под эту рубрику создавать отдельный Steam аккаунт, потому что ну, не знаю, куда просто потом вмещается Кино. Ну, может, будем крафтить и раздавать, но придумаем. В общем, всем спасибо за подгоны, за лайки, за просмотры, за комментарии. Мы продвигаем это роли, этот ролик такими темпами в топ. Это была рубрика «Подгон от подписчиков!» И с вами ее несменный ведущий я, Человек Человедыч. Всем спасибо, блин, приятно за подарочки, пацаны, приятно. Всем пока, увидимся в новых репортажах, до новых встреч. Подгон от подписчиков!